Иногда люди спрашивают, как понять, как узнать, и очень не хотят обманываться. Один из способов вывести человека на чистую воду, и, собственно, ни у кого такой задачи нету, выводить на чистую воду. А ваша задача просто решить, вам подходит это или нет. Так вот есть такое выражение «женщина любит ушами». Знаете, я ему поверила, а потом разочаровалась, а потом снова поверила, но он меня снова обманул. И здесь тогда вопрос, кто кого обманывает. Человек обманывает вас или вы обманываете себя? Что я пытаюсь сказать? Дело в том, что есть люди, которые говорят про это. И не важно, что это такое. Это любовь или это бизнес, или это верность, или что-то еще. То есть есть люди, которые говорят про какой-то феномен очень много. А есть люди, которые это делают. Я в последнее время заметила интересную тенденцию собирать какие-то беседы, в WhatsApp, в ВКонтакте, еще где-либо, Telegram, И там ведутся бизнес-беседы. И знаете, у меня есть несколько бизнес-чатов. Из них один, наверное, очень активный. Там народ постоянно что-то говорит. вот И два которые пообщались и в итоге они общались, собственно говоря, по делу. То есть когда какое-то мероприятие, то есть там какое-то обсуждение есть, еще что-то. И тогда сразу становится понятно, какие участники в каком чате занимаются бизнесом и делом. Они просто заняты, им некогда болтать. А какие любят поговорить. И тогда бизнес-чат превращается в какое-то странное сообщество, в котором некоторые люди так и говорят. Скажите, а здесь о чем речь? Здесь мы что делаем? Здесь мы чем занимаемся? То реклама, то непонятные разговоры какие-то, не то про жизнь, не то про личные какие-то обиды друг друга. А это что за чат? Это то, о чем я говорю. Люди Могут говорить все, что угодно». Вопрос, подтверждаются ли их слова. Я тоже могу говорить, что я королева Англии. Это мой любимый пример. Но только англичанин ни один не знает, что я королева. Это же я сама себе придумала. Точно так же, когда человек вам говорит, да, это здорово, это красиво, не важно, что он говорит, а важно, как это подтверждается. Лично для вас. И тогда встает вопрос – это вы себя обманываете, что эти слова правда? Или это вас хотят обмануть, что эти слова правда? И второй вытекающий отсюда момент. А как вы узнаете, правда это или ложь? Когда, возьмем опять бизнесовый пример, если уж... Пошло так. Когда человек не имеет отношений или дела к бизнесу, ему сложно понять разницу. Он сейчас разговаривает с бизнесменом или он сейчас разговаривает с человеком, у которого много перспектив. Очень часто здесь. Потому что бизнес – это не так просто, как многим хотелось бы. Вот этот вариант «давай замутим» он, как правило, не очень хорошо работает. Так вот. Когда вам что-то говорят, попытайтесь понять критерии, по которым вы что-то поймете. Например, когда вам человек говорит, что я добрый, уточните для себя, а какие вы вопросы зададите, чтобы понять, что он добрый. Либо что он должен сделать, либо как он должен о чем рассказать, либо еще что-то. Соответственно, у вас есть критерии вопросов, по которым вы будете понимать правду. А вот. И у вас есть критерии оценки, как вы поймете что-либо. И именно это что-либо, то, что для вас важно. Потому что я видела людей, которые хотят замуж за бизнесменов, например, в полную уверенность, что бизнесмен – это гарантия достатка и денег. И когда выясняется, что у этого бизнесмена есть какие-то кредиты, есть какие-то перспективы, есть куда вкладывать деньги, и вообще он сейчас на бабах, оказывается, что что-то пошло не так в картинке мира человека. Но он же бизнесмен, ребята, ну это, это и есть бизнес. Это не то, что вы решили, потому что вы этим никогда не занимались. То же самое касается, он мне рассказал, я поверила. Я поверила чему? Я поверила той лапше, которую мне положили на уши? Или я поверила тому, что я не хочу разбираться, правда это или неправда? Или «я поверила в ту иллюзию, которую у меня есть в голове». Вы действительно думаете, что кто-то не знает, как понравится женщине, как понравится мужчине. И обычно люди, которые это знают, они этим пользуются. Не так мало таких людей, мы знаем примеры с сайтов знакомств. А как раз таки те люди, которые хотят отношений, которые хотят что-то более серьезными. Они не пользуются вами, они пытаются именно сделать то, что вы говорите. Рассказать о себе, показать ту горькую, сермяжную правду, которая, возможно, вас ждет. Они пытаются не опустить пыль в глаза, а показать те ужасы, которые в их понимании называются правдой. Зачем? Они вам доверяют. Поэтому они вам рассказывают тот ужас, который, возможно, с ними связан. Почему возможно? Потому что завтра все может быть по-другому. И потому что это в его понимании ужас, а в вашем это может быть не ужас. Более того когда человек вам доверяет, он не будет вам рассказывать, какой он хороший, как вы, вы с ним построите великие перспективы. Наверное, он будет говорить про что-то другое. И тогда это ваша задача. Обмануться в своих иллюзиях или войти в реальность и с реальным человеком построить отношения. Это касается любой сферы жизни. Не зря я примеры приводила из бизнеса. Точно так же я видела людей, которые взяли 18-летнего парня и пришли к нотариусу. Помощник нотариуса выходит и видит эту картину. Она спрашивает: а чем вы собираетесь заниматься? И 18-летний ребенок, назовем это честно, вы знаете, у меня уже есть 18. Я не скажу, с чем мы будем делать, но мы будем чем-то заниматься. Это ее сильно настораживает. Не потому, что ему нет 18. И она спрашивает, она говорит, родители знают. А что родители? То есть что он делает? Он не бизнес делает. Он пытается доказать родителям, что он взрослый. И пытается сделать что-то за его спиной, то есть за их спиной, что его возвысит в их глазах. Но он для этого бизнеса взял каких-то сомнительных ребят, я просто видела всю эту картину со стороны. И очень может быть, что его именно поимеют, а не будет успешный бизнес. И, ибо если все так хорошо и здорово, зачем для открытия бизнеса нужен 18-летний, ничего не умеющий партнер? Согласитесь, здесь что-то странное. Но когда у тебя есть желание доказать всем какой ты... И тогда мы из этого вот положения всю реальность происходящего не видим. Увидев всю эту картину, я сказала, смеясь, только одну фразу. Я говорю, милый, никому не говори, какой бизнес. А то, не дай господи, прибегут и все купят. Ты что, в бизнесе никому нельзя рассказывать, чем ты занимаешься. Понятно, что... Бизнес – это не доказательство, это не показать людям, какой ты крутой. Это совсем другое. А если ты хочешь показать, какой ты крутой, как правило, в первый год прогорает 95% бизнеса. В следующие 5 лет еще 95%. Я видела человека, бизнес которого закончился на визитке. Он взял визитку, которую напечатали смотрел на ней свое имя, успокоился, и больше он никуда ходить не стал, ничего делать не стал. Его понимание бизнес – это открыл магазин, вложил бабки, и все остальные люди к тебе пришли и все купили. Господи, если бы так все и было. На самом деле все совершенно не так. Поэтому «Как сделать так, чтобы меня не обманывали?» попробуйте сами принять решение не обманываться и задавать вопросы человеку. Пока вы не задаете нужных вопросов, пока вы боитесь быть глупым, пока вы боитесь показаться кем-то там, жизнь проходит мимо и реальность проходит мимо. А как же, как же, девушка позвала меня в кафе на первом свидании, но она явно меркантильна, ей только деньги от меня нужны. Это вы точно знаете? А может быть, она замерзла и просто проголодалась, пока гуляла с вами? И может быть, она вполне может и сама за себя заплатить, Но ну, если уж так все грустно значит грустно? Мужчины часто думают, что у женщин нет денег. О, вы очень серьезно ошибаетесь. У женщин есть деньги. Но тогда вы живете либо со своими шаблонами, либо с человеком настоящим. Спросите у человека, который вас зовет в кафе, а что ты хочешь в этом и сейчас это даже не про блюдо. Она может сказать, я хочу погреться, я хочу чашку кофе выпить. Знаешь, я хочу поесть. И более того, если рядом с вами ваша спутница или спутник заказали, ну, вы видите, что либо дорого, либо много, вы можете всегда отказаться, не от счета, нет, а от заказа. Тут же сказать официанту, молодой человек, вот это все мы убираем из счета, ей кофе, а мне мороженое. И будем тогда смотреть, как реагирует на это женщина. Это уже вопросы, и это уже ответы. И с этих позиций можно разговаривать. И вы получите того человека, которого вы хотите. А пока вы делаете так, был однажды случай, когда одна женщина влюбилась в парня. Он тоже рассказал маме, что они будут жить вместе, что она будет его жена. И они решили жить вместе, и он ей сказал, мы будем оплачивать квартиру пополам. Она решила, что это проявление жадности, это проявление немужественности, и просто перестала с ним общаться. Лет через 20 они встретились случайно в аэропорту. И он говорит, у меня к тебе один единственный вопрос. А что тогда случилось? Так как прошло много времени, она уже была замужем на тот момент, он, кажется, тоже. Она ему рассказала всю историю. И он ей сказал только одну фразу. А почему ты мне не сказала? Я имел возможность платить сам за квартиру. Я думала, у вас принято по-другому. Люди не думают, как вы, люди не знают, как вы. И они не понимают, какую реакцию вызвали их слова, действия и жесты. Поэтому не хотите обманываться, не обманывайтесь. И если все гладко, спрашивайте. Если все не гладко, спрашивайте. Когда вам что-то не ясно, спросите, что человек имел в виду. И это нормально, как я сказала, в любой сфере жизни. Это нормально и в сфере здоровья, и в сфере отношений, и в сфере работы, и тому подобного рода вещи. Поэтому задавайте вопросы. Если вам не ясен ответ, задавайте вопросы снова. И слушайте ответы. Иногда люди задают вопросы, чтобы задать вопросы. Иногда так и приходится говорить, простите, а вам поговорить или вы хотите на самом деле ответ услышать. Поэтому если вы хотите, чтобы вы жили в реальности, впустите эту реальность в вашу жизнь и попробуйте э, не обманывать себя. Потому что единственный человек, которого вы и другие могут обмануть, вы видите его в зеркале каждый день.